Я понимаю, что я, что я хотела бы сказать, я не знаю, я все время сомневаюсь в том, что то, что я хочу рассказать, будет кому-то интересно, у меня комплекс самозванца, такой прям хорошие тотненькие приветствия. И я, ну, мне кажется, так более полезно будет, если ну, добрый день, если я буду говорить то, что интересно вам, и, возможно, это пойдет с тем, что интересно мне. Я в двух словах расскажу, каким образом я сюда. Попала, у меня на моем сайте было написано мультифункциональность как мое ключевое преимущество. И меня каким-то образом нашла редактор эксмоники, попросила написать книжку и прийти сюда в подборку и рассказать о том, что я назвала мультифункциональностью и в связи с тем, что недавно вышла книга, про мне В общем, прямо вот совсем коротко, как я дошла до жизни такой, я подозреваю, что... Мы с вами из одной потому что если же не из одной стаи для этого вы сюда пришли и у вас либо проблемы с тем, что вы уже в этой жизни не знаете, кто вы, что вы, как себя называть, а, с точки зрения профессионального позиционирования, когда вы с кем-то знакомитесь и как, что писать в своем резюме, когда оно суббурное и непонятное HR, я сама как-то понимаю эту проблему, очень люблю тех, с но хорошо структурированное резюме. А, вот. И, и вам, вам туда очень хочется, но вам очень страшно. с а, вот. того, чем я сейчас являюсь, если прям очень коротко такими большими мазками, у меня в в крупной компании, там я директор по развитию бизнес-системы, в развитии бизнес-системы, в достаточно спектной компании с популярной выручкой. Я совета результат, независимый директор ответственный э, э, кадровый комитет. А, у меня частная практика теоретической помощи, карьерную консультировку, периодически я преподаю на курсе карьерного консультирования. Преподавала движки сейчас, видимо, еще будет проекция Сагил Губак, тоже достаточно такая известная школа карьерных консультантов. Их смог внезапно попросить написать книгу, это было совсем неожиданно, и это не было никакой силы. Я по одному из рассказов сняла фильм, который был некомпетентно на экраны, там было безумно интересно. Год-пауза назад, наверное, я была со-ведущей, была с моими работодателями. Начиналось это как настоятельное требование работодателя быть более публичным и выходить туда в публичной воле. А, поэтому если говорить про мультипрофессиональность, музыка, то вот, оно, вот так оно происходит в моей жизни. И это безумно интересная жизнь, потому что есть совершенно разные границы, границы а, и собственные границы, и того, чем я занимаюсь. корпоративная жизнь мне дает, а, в потому что поднять ноги за счет обучения персонала это действительно очень круто, и это тоже проект. ты понимаешь, что ты делаешь что-то глобально значимое выражаемое в финансовом результате вот все, что касается частной практики и терапии ты понимаешь, что ты делаешь что-то гораздо более глобальное и значимое чем выиграть там, в конкурсе чат-брендинг в Москве потому что мы ну, чат-брендинг, мы выручку подняли на ноги а, ну, мы бы там реформатировали обучение, ну ничего ну и вот, ну, вот ты знал, когда был баланс, что называется, и дальше что? Ну никто не знает, что ты сидела всю ночь, проверяла оборудовательную веком, если и искать что это действительно сложно. Когда ты работаешь с либо когда ты работаешь а, как лектор, как человек обучающий, там ты действительно понимаешь, что есть живая отдача, и ты понимаешь, что, а, слушай идите сюда, чего там учитесь? Там есть где-то предкупция, есть, есть где-то сесть. Проходите. Там два стола. Я какой-то человек все-таки я очень долго думала, чем отличаются люди а, мультифункциональные всех остальных. И честно скажу, мне безумно не нравится слово мультипотенциал. Объясню почему? Потому что я в корпоративе выросла из рекрутинга для оценки персонала. H-много, кстати, здесь нет. Вот, есть. Те, кто HR, те, кто причастны к CND, либо оценки персонала. Вы знаете, что когда мы начинаем выбирать хайпу потенциальных людей, мы встраиваем все результаты оценки в такой квадрат из девяти квадратиков. И там по горизонтали, либо по вертикали, по оси х, допустим, у нас потенциал человек с точки зрения его интеллектуального потенциала, с точки зрения его потенциала. А по второй оси у нас идет его текущие результаты на текущем месте работы. И вот проблема-то в том, что потенциал может быть дофигища, результат может быть. Поэтому термин мультипотенциальность, он у меня так вот, вот, чисто вечерский, он у меня гвоздиком по он не скребет, потому что то, что у нас есть потенциал, вот ровным счетом никак не означает, что этот потенциал может быть вынужден на поверхности, он может быть к чему-то применен, он может дать результат. Мультифункциональность мне нравится больше, это значит, что результат был там, результат был здесь, результат был тут. И совершенно не имеет значения, что ты делал, а, ты, не знаю, писал картины, ваял когда ты баланс, или ты воинопекла пирожки на свои пудни, и на эти пирожки у тебя сбегалась вся улица на, на запахе, и вся округа стекалась к тебе. То есть у людей мультифункциональных, у них всегда есть какая-то точка сборки, где есть результат, а очень часто этот результат они не видят и не признают, потому что этот результат они выдают как дышать. То есть вот ты умеешь это делать, и ты не замечаешь, что ты умеешь это делать. И пока тебе 300 раз со всех сторон не скажут, что ты классно пишешь, и пока не придет редактор XMO, и пока не скажут, слушай, вот давай мы повторю, сними фильм, ты говоришь, брось тебя, ты что с массажем? А в мультифункциональности она играет именно так. То есть огромную часть своих талантов мы вообще никак не знаем. Вот совсем никак не знаем. И как раз та зона, вот у Аглари Паташидзе, у нее есть совершенно замечательный термин, то ли про яркую тень, то ли про золотую тень. То есть про те части нашей личности, которые могли бы стать самыми масштабно предъявляемыми наружу нашими частями личности, на которые мы могли бы сделать опору и предъявить действительно глобально, но мы их не видим, не знаем или категорически не хотим признаваться. И вот это такая большая проблема у потенциальных людей. Там, если возникнет эта тема, я расскажу, каким образом это складывается, почему это происходит. И еще я долго думала, здесь, по-моему, виталия а Психологи есть? Нет, вы мне сейчас поможете, если что. Вот. Я очень долго думала, а почему у одних есть, вот это мультипотенциальность, проявленная или непроявленная. Других нет. Как устроен мозг одних, как устроен мозг других. Почему одним это дается, а другим это не дается. И в итоге я подумала, что... Сейчас народ меня либо протестует, либо скажет, да, похоже на истину. Я буду рада тому и другому, потому что это возможность у вас подумать. А я подумала, что, во-первых, должно быть в базовых эмоциях. В базовой эмоции должно быть любопытство. Потому что если тебе не любопытно все, что происходит в кругом, то ты выбираешь одну профессию. И в рамках заданных алгоритмов ты углубляешься, углубляешься, углубляешься, углубляешься, и тебе больше ничего не надо. Вот оно есть. Мама мне сказала, что хорошо быть библейцем. Мама мне сказала, что хорошо быть экономистом. Мама мне сказала, что хорошо быть юристом. Ну прекрасно. Я вношу реквизиты в Гутара 25 лет. Я работаю в госкомпании, меня устраивает все стабильно, все замечательно, но я продолжаю носить реквизиты в договорах. Мне ничего больше не надо. Меня ничего больше не интересует. А вот опять же, исходя из того, что, скорее всего, мы с вами одной крови, одной стали, мысли о том, что мы будем сидеть и всю жизнь носить реквизиты в договорах, первым ряду становится плохо. Потому что, с одной стороны, все нормально, все зарплаты два раза в месяц все чудесно. С другой стороны, это так ужасно, что это невозможно даже представить. А для кого-то это, классная, это классная совершенно жизнь. То есть там, где есть потребность стабильности, больше, чем потребность в узнавании нового, ну, вот там нет потенциальности, скорее всего, нет. Второе, что там должно быть, скорее всего, там должно быть достаточно подвижная, неригидной негазкая нервная система. То есть нервная система, которая успевает которые как бедно скачет туда-сюда, успевают сюда, успевают сюда, забрыгают туда-забрыгают сюда. Забрыгивает туда, забрыгивает сюда. А, и вот здесь, мне кажется, есть два типа мультипотенциалов, которые по-разному совершенно выстраивают свою жизнь. А, есть люди с более вязкой нервной системой, которые погрузились в одну тему, дарили ее до дна, удовлетворили там свое любопытство, сказали, окей, мне здесь больше не интересно, и пошли вот так же выбрать дальше. А есть те, кто запролигивает несколько совершенно разных областей. И это совершенно разные жизненные сценарии, это совершенно разные жизненные карьеры, то есть совершенно разные карьеры. И если вы отследите свои там, прошлые какие-то интересы, достижения и прочее, вопрос будет, кто-нибудь задавается ли я целью? Я такой, как сорок на цапоре. Я маму, да. Я увлекающийся Ну, ежу, да. Вы их да? Виталий, вот вы из оценки тоже, причем без глубокой такой оценки разработчиков. Мое убеждение, не премируемое совершенно решение. Мне кажется, это законность в таком раннем детстве, что любопытство видеть и мне как-то не а, могу листить. Как лист, лист. А Любознательность, когда человеку интересно. Ну давайте на любознательность. Мне больше нравится любознательность. Я думаю, он может Базис, но вопрос, что ну, есть развивающие среды, когда ну, человек показывает, что смотри, вот может что-то вот есть там ну, как бы, полученная беспомощность, да, как бы, животных, людей приезжают, тому, что нет, ну, вот, есть невозможные вещи. человек как вот бьется, а вот так, да, вот, тогда, так, вот и, так же обратно, можно не тренировать, ну, как бы вот эту вершину и возможную, потому что, наверное, есть, что например, это здесь, и что-то здесь, это тоже. Я не думал, Хотя в принципе, по цене сам родитель считает, очень плохо. Можно зашмировать ее в компании, это же где-то. В принципе, наверное, да. 405, 180, 215, компаний, да. Да. Да. что Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Если мы берем с вами трехлетку и четырехлетку, они все любопытны, они как да, воображают, да, да. нет ребенка скучного априори. И если в этот момент родители будут просто напросто отдергивать, да? поэтому вот вопрос вашему как развивать вопрос: если вы вот там внутри, дотянете, вашего детеныша, да, который там внутри сидит, да, и который ну, интересно, там создано для да, выйти сейчас, удивишь коштанов, типа, вау, да, смотрите, это Пистит, пистит Если вы начнете вот такие вещи, в какой-то момент насильно себя собирать, делать, то очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, Да. очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, что очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, внутренние очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, ну, есть доступ, но есть доступ только у нас самих, туда больше просто никто не будет. Мы не можем там жить. Мы можем при помощи других реанимировать своего внутреннего ребенка, но в любом случае это данная, который мы проходим сами. И вот когда этот внутренний ребенок вынут наружу и находится в состоянии оберегаемости и позволения на то, чтобы делать то, что ему хочется, начинается любопытство, начинается творчество. И вот здесь такая интересная вещь что а если внутренний ребенок у нас грустный, то вместе и ему не дают играть в этот мир, а то мы теряем очень много энергии, потому что вот эта потребность внутренняя, да, она сидит, но она настолько может быть глубоко задавлена, что до за нее придется какой-то время разбираться. еще вопрос, чуть-чуть немножко вот опять, вз взрослый ребенок, да, когда, мы ситуацию, когда мы говорим. Человек может в какую какой-то момент стабильюсь, да, есть базовые потребности, он, он четко ее выполняет, да? Он, да. Вот тот самый исполнитель, которого как правило чаще всего компания нужна. Ну не должен да. там думать. Он и должен. И не, понятно, да, он должен быть не нужно думать. Видите, как в системе. Но выходя за две офиса, закрывая ее, да, он может творить. Да. Женщина да. может, не знаю. Самый важный. главный Кажется, это правда. Это реально, если калтухи, да, это правда. Это правда, да. То есть вот эту свою нереализованную детские потребности в том, чтобы твориться, они реализуют в стране. Виталий, вы ты еще каждый сказать. Я вот там немножко разбавил, там мне кажется, что интересно потом как раз вот это вот двумя странами. Вот есть тоже останавливает, в этом движении, что я сейчас, я а где-то голос они получат, они сможешь, вот эта вот тенденция к достижению, тенденция к неудачи, как получается, как находить правильный баланс. Смотрите, мы никому не можем делегировать на сопротивление непрохождение собственных страхов. Это как рождение и смерть, без вариантов, и вот как у меня моя подруга и коллега говорит, я надеваю памперсы и иду перех. Причем, у нее есть конкретный такой монитор отклонений, что если они не вызывают желание проект надеть памперсы, то значит этот проект зиму будет скучный, неинтересный, ну маленький потому что проекты каких он не имеют. Я меня на большие памперсы, потому что когда мы снимали там первую, в общем Первый урок бизнес-везен, а мы не могли его снять часа-полтора, а потом, в конце концов, я клянула на все, сказала купить коньяк, налить резьберк, потому что мы никогда не снимемся. Мы купили коньяк, налили резьберк, резьберк в чай, резьберк хлопнул, немножко коньячку, и мы несколько часов записываемся там То есть вот до такой боятся все без исключения. Вопрос, откуда берется этот страх? То есть у нас по большому счету это два таких глобальных пути, Таким образом у нас открывается крыши. Первое – это травматизация. То есть произошло что-то, и произошло это что-то вот не здесь и сейчас. Не потому, что вас уволили с работы. А ведь травма произошла... И когда вас уволили с работы, или когда вам сказали, что вы очень плохо рисуете, уже плохо пишете, вообще толстые тетки не могут выступать перед собой, это то, что я постоянно слышу, кроме рисунков. Абсолютно. Обязательно прилитесь добрая душа, которая скажет, мужа, как ужасно ты пишешь, и редактор СМО им не аргумент, у них есть свое мнение поэтому, они имеют тут право, и да, им так кажется, они в этом убеждены. Я не могу запретить людям думать обо мне вот такой. А, но что происходит с травматизацией? Произошло что-то такое драматичное, и это драматичное никоим образом не было связано с тем, что, чего вы боитесь сейчас что не разрешило вам высовывать нос. Вот из последних историй, которые всплывали в профессиональной работе у меня либо моих коллег, была такая история, что человек не может быть публичным и не может переступить через себя, чтобы начать писать в сети, говорить, выступать. Почему? Потому что в щенячьем совершенном возрасте, годах три с половиной, наверное, вот первые совершенно детские воспоминания, человечек где-то был у бабушки в деревне, и из-за сарая увидела, как мальчишки убивают котел. И это был такой дикий ужас, что где-то там, в детской голове, запечаталось, что если я высунусь, то это опасность, связанная с жизнью и смертью. Человек всю жизнь не высовывается. Но до этого нужно докопаться, чтобы снять вот этот страх. То есть снять страх можно двумя путями. Либо докопаться в какой момент он был получен, либо просто через него пройти, потому что убежать от страха невозможно совершенно бестолковый затея, в него нужно заходить, разбираться, чего я так боюсь, мониторить свое тело, смотреть, где, в какой момент у меня начинаются физические ощущения, связанные со страхом, потому что у нас любая эмоция, она всегда локализована в теле, они, как правило, локализованы, ну вот из, то, из того, что я знаю, у ну, всех людей буквально локализовано, плюс-минус, в каких-то одинаковых совершенно местах. А, вот. и вот когда мы ловим эту эмоцию, ловим момент ее возникновения, смотрим, как распространяется по телу эта симптоматика и мониторим, в какой момент, в связи с чем возникло вот это состояние страха, мы можем докопаться до того, чтобы понять, что является триггером запускающим страх, и через него пройти. То есть вот надеть памперсы и двинуться вперед, и знать, что все ходят с то есть работа с топами, которые выходя на публику, трясутся, как э, заячьи хвосты, это прям парень с тобой, все, парит, все в порядке, все боятся. Сейчас мы с этим разберемся. Это так на самом деле. Второе, как это может возникнуть, это, скажем так, э, бессознательные рода да, и родительские оперативы, и то, как принято было вести себя у всех ваших родственников. То есть тогда у нас срабатывает э, страх быть отверженным, Потому что наши девочки не высовываются, наши девочки скромные. Если эта девочка не скромная, если доскульт и сказал, я могу это сделать, или я еще чего-нибудь, я вот красной дипломницей пошла и, и открыла прикмахерскую, вот у меня получилось. То есть вот прямо мама, бабушка, заслуженная учительница, все носители, они тщательно скрывали, что девочка с красным дипломом пошла и открыла парикмахерскую, потому что это невыносимый посоль для семьи просто невыносимый позор для семьи. И ты попадаешь в ситуацию, да, она не наша. И вот эти вещи тоже можно раскопать и понять, как работают в нас те наши орды и сонные предков, которые лепят на в уши то, что было актуально тогда, когда жили они, и то, что не актуально сейчас, когда живем мы. И это Задача внутреннего сопротивления сказать, я ваша, даже если вы меня не принимаете. Но если вы меня совсем не принимаете, ну да, окей, я не ваша, я пошла искать своих. Рано или поздно я их найду. Где-то как-то я их найду. И опять же в этом случае мы отслеживаем, чьим голосом говорится, что хорошие девочки не выступают. Чьим голосом говорится, что правильные мальчики выбирают одну профессию на всю жизнь и развиваются исключительно в рамках этой профессии. Чьим голосом говорится, что самое главное – это зайти в корпоративную систему, в этой корпоративной системе, допустим, да по господу да сидеть и а Я в свое время работала, арендовала помещение, взяла, вот, как назывался это, дни на фашисты. Каждые четыре дня у нас была рамочка и четыре гвоздички. То есть реально каждые четыре дня. Причем это все было на заводской проходной. То есть ты такой фиг, что ты ходишь в колумбаре, а не на нас мысли, честное слово. И это тоже часть жизни. И это тоже часть жизни. Социум а, больше нас как система. Свет, там есть где прислониться. <coughs> социум, вот, кстати, вам предпочитаю старерному консультану. Хорошего, классного, это да, я видела, как она работает. А, социум больше, чем мы как система. Наша родовая система больше, чем мы как система. Влияние этого на нас огромное. А, делегировать сопротивление этой системе мы никому не можем. Поломать систему мы тоже не можем, мы можем выстроить свою систему где-то рядом, то есть здесь в нет никаких. То есть памперс и вводить новые правила в эту систему. Что ещё вам сказать? Вот вопрос, хорошо, вот, если есть работа, есть да? и есть жизнь вне работы, и там есть творчество, вот, вот это будет являться в мультипрациональности, да? когда человек… А все что вы назовёте, будет являться все, что вы считаете как вы можете запретить. Ну вот все вам запретить. Мультифункциональностью, мультифункциональностью, как хочу, так и делаю, как хотите, так и называю. Здесь вопрос, как вы будете это комбинировать. У меня такой вопрос. Вот как провести грань между, например, мультифункциональностью, которая имеет положительную все-таки да? Вот мы сейчас рассуждаем, что может быть, что-то болится, что-то новое пробовать. И э, так называемым воспелением, если это можно назвать, как вот, как говорят, поколение миллениалов, например, да, вот эта проблема сконцентрироваться и работать на одной проблеме. То есть, в принципе, там вот эти частые скачки, и здесь уже такая отрицательная коннотация. Я сейчас, знаете, наверное, туда зайду, подвижная нервная система, не залипающие нервы. Она может, вот эта подвижность, вернее, нервная система, она может базироваться на сильном темпераменте. То есть это нервная система, которая входит в работу, выдерживает длинный период нагрузки без потери, обеспечивает стабильное качество того, что она делает. То есть погрузился, учится, погрузился, работает. А есть ослабленная нервная система у эстероидных. Вот подмаринка, почитайте, там много интересного есть у эстероидных радикалов. Вот там ослабленная нервная система не в состоянии испытывать долгие периоды возбуждения. А можно еще сказать, что подморенность. <губернические> а, ну во-первых, <губернические> во что нам досталось с утробков, это нужно понимать. <губернические> это прям нужно понимать. И если я понимаю, что а, я не в состоянии погрузиться и долго в чем-то работать. Я совершенно точно понимаю, что я не могу идти в какие-то глобальные исследования, завязать в аналитические таблицы, просто потому что эта нервная система обеспечивает человеку постоянное отвлечение и постоянное уставание от тех объемов информации, которые другие люди тянут. И они интуитивно оседают в нас в журналистике, они интуитивно оседают в политике, они интуитивно оседают в артистической среде. А, особенно тогда, когда м, претензии к тому, чтобы ребенок достигал результаты большие, а ребенок понимает, что он не в состоянии достичь этого результата на каком-то этапе своей жизни. Вот все остальные не такие классные, а я так не могу. И он начинает создавать видимость. И он очень талантлив в создании этой видимости. Вот если ваш основной талант создавать видимость, вы прекрасно используете этот талант. Не надо идти вот в маркетинг, в исследование. Не надо сидеть, погрузившись в таблице, пусть тот, кто любит, от этого кайф, ловит от этого кайф, Но а вы идите и а, звездите, и что? делайте опору на, на, на то, что вам кайф звездит. Вы заметили, что то такое краткосрочное? Краткосрочное. Даже проект человек может быть. То есть что-то пиар может быть. И это тоже нужно понимать. И вот здесь вот тот вопрос, который вы задали, вот это про нервную систему. А где разболенность, а где мультифункциональность, а в распыленности нет результата. Человек схватился, нет результата, схватился, нет результата. Но при этом мы понимаем, что у любого любопытствующего, вот мультипотенциала, мультифункционала, ему везде нужно сунуть нос и попробовать на зуб. И у него может быть не быть результата в какое-то время, потому что он не нашел то, что у него на назут, на язык очень хорошо. И вкусно. Вот как только он найдет, где вкусно, он туда ввалится и будет выдавать какие-то результаты. Да. А каком возрасте можно так по как влево, как а, И чем? Можно Корпоративной жизни я вошла, и ВЧР я вошла в 43 года. Вечер чуть Париж, в небольшой компании, а в большую корпоративной жизни я вошла, когда мне было 43. А совсем что-то другое можно? Совсем что-то другое. Учитель начального класса в 13 лет. Салончик высоты маленький на там, в связи с мужем военным в великих грязях. Скажем так, поскольку, поскольку идет запись. Еще несколько лет. После этого продажи. 7 лет а после этого HR. А там же, где были продажи, возник финансовый консалтинг, потому что мне пришлось с ним погружаться, потому что невозможно продавать, если ты не знаешь, что такое НДС, как формируется НДС и как формируется налог на прибыль. Потому что ты приходишь к клиенту, они говорят, да, у нас как раз вот, а ты не знаешь, что у тебя НДС изменилось, 27-18%. Поэтому по нему ли ты начинаешь это развивать? А потом в корпоративной жизни рекрутинг, оценка персонала, для персонала из фэдхантинга, э, э, из топового найма выросло карьерное консультирование до момента, пока э, топы -то приходят э, -то за помощью, тогда, когда весь мир уже рухнул. Они же сильно не справляются сами. И они справляются сами до того момента, пока ресурс не выкачен полностью, жизнь не обрушилась, семья на грани потери, и я на грани того, что я выйду в окно. Потому что я больше не кормить в семье, особенно с там как-то еще полегче. И вот когда в один прекрасный момент у меня явился клиент и сказал, сделай со мной что-то прямо сейчас, потому что жить я больше не могу. И если я сейчас уйду от тебя вот, ни с чем, вот, сделай со мной что-то сейчас, не в плане, найди работу, а в плане реанимируй меня как-то, то я выйду в окно. И, в общем, сказано это было очень убедительно. взрослым дятелю, которому был 50 и я не знала вообще, что делать, потому что у меня за кричами был получен оценка персонала и мы с ним договорились, что он не выходит в окно до момента, пока я не найду а, какое-то решение и не скажу, куда ему бежать, что ему делать. А, а вот если уж я скажу, что я не нашла никакого решения, я не знаю, что с тобой делать, ну вот тогда да, тогда не А что еще делать-то было? И я вам скажу, это очень впечатляюще, просто очень впечатляюще. Я бы не более начала в этом разбираться. Из-за этого вылезла эмоциональная образная терапия, потому что это было первое, что попало мне на следующий день на глаза, Люмальцев ну, набирала первую свою жизнь группу. А, первое, что попало мне на глаза, и там было написано виды депрессии, пассивный суицид, активный суицид, тралливали. Я поняла, что слава Богу, я хотя бы прочитаю и узнаю, что это такое. Вот. А дальше я поняла, что за тем, что связано с одной персоной, с тем, что творится, в ее персональном бессознательном привет дедушке Фрейдову еще стоит дедушка Юг и дедушка Сонди. Более глобальная структуры, которая влияет на нас там, что они ой как нам влияют на нас. Мы про это не знаем. И когда я поняла, что теми инструментами, которые опять же у меня упаковались, я опять не могу пройти туда, куда клиенту надо пройти. Я погоревала и пошла разбираться с этим дальше. Вот это какая-то непрекращающая история, помните, была реклама в свое время, «Вечная история Банка интериала». Вот это «Вечная история Банка интериала», да. Вот. А вторую сумку я написала, когда мне было 50, случайно, потому что мы с Иной Кравченко, редактором таких дел, сидели и просто трепались. Она говорит, слушай, ну давай напиши про Дальний Восток, про школу. Я говорю, ну это будет шаг вообще полный. Она говорит, ну ладно. Я написала, поэтому сейчас у моей коллеги, у моей сотрудницы, мама в 64 года, задевает что-то свое, новое. Да, вот mm. ему, человеку под 50 удалось какой-то ценный дать толчок или поддержку? Ну, мы разгреблись с проблемами. продолжил свою профессиональную... А, у него свои проекты, и, в общем, там вопрос был не в профессиональной деятельности, а в том, что а, ему надо было сажать на таблетки. То есть, когда изношен нервная система уже до такой степени, что нужна неспаментозная поддержка. А, вот. И, в общем, когда я рискнула, есть гипотеза, что это вот так, он сказал, что видимо, так было плохо. он сказал доктора, доктору, вы таблетки, человек надо И это, кстати, вопрос о том, что когда у тебя, чем хороша мультифункциональность и знания из разных областей, когда я училась в коучингу, нам говорили, что коучинг абсолютно экологичен и общем, то невозможно нанести никакого вреда. Mm -hmm. До момента, когда я, пока я не поняла, что когда у тебя человек в депрессии, когда он переживает острые горе по поводу своей потери, а потеря работает, мама не горит, какая, какой удар по психике. И самое плохое, что с ним в этот момент можно сделать, это сказать, посмотри в светлое будущее через 10 лет, mm -hmm. потому что ему сейчас надо отгоревать и отплакать, и признать эту потерю, а после этого только может из этого выходить. А когда мы ему говорим бах, посмотри на светлое будущее, а тот маленький ресурс, который у него уменьшается, уменьшается, уменьшается, мы покачиваем на на в будущее. Поэтому наша мультифункциональность вещь не страшная очень полезная вообще. Не может, а может. И вам никто не скажет, глупость это не глупость, это та история, что вы никому не можете делегировать и идти через эксперт. То есть у нас нет вообще безопасности в жизни. Жизнь, она вообще кончается очень плохо. То есть если вы четко знаете, например, что вы хотите, у есть человек, проблема вот это еще, это вот, перестать то что человек на там, 98% не знает, что ему точно надо, вот, постановка. Правильная постановка цели там 80% успеха. Но если человек реально четко знает, что вот мне нужно это, вот это не мое, а вот это мое, но ну, мне кажется, мне вы ничего не остановили. Тело очень хороший индикатор. Это вот да, было здоровье Линда, которая разработала национальную образовую терапию. Тело очень мощный индикатор. Когда вы принимаете решение, прислушиваясь к своему телу, оно очень часто даёт очень правильную подсказку. Варианты бывают разные. Вот варианты бывают вплоть до уровня, я задницы и чую, что вот так. Да, абсолютно. Живой Да. Я так вами Да. И если вы сейчас просто промониторите, прислушивались, было ли у вас когда-нибудь такое, что вы при всех логических выкладках в одну сторону, интуитивно принимали решение в другую сторону, вы, скорее всего, сможете понять, где находилась точка вашего внимания в момент принятия решения. Что, То вы... точка Что такое точка внимания? Вы... Почувствуйте свою голову, например. Почувствуйте свои пальцы. Вот вы переместили точку внимания. Почувствуйте солнечное сплетение. вы переместили точку внимания. Почувствуйте место между лопатками. Вы переместили точку внимания. Вот у каждого из нас есть какая-то точка, из которой принятые решения, как правило, оказываются самыми верными, даже если вся логика и все обстоятельства говорили нам И, как правило, если мы себя не слышим, то мы получаем чего-нибудь с последствиями. Вот из тех точек, кроме озвученных, которые не придаст, я точно совершенно знаю, что вот есть точка внимания здесь. А мне говорили про позвоночный стул, мне говорили про место между лопатками. То есть кто-то чувствует скины, кто-то чувствует животным, кто-то чувствует задницу. Ориентируйтесь на это. При всем при этом, в чем наш самый главный страх? Это не страх, это тревога. Страх – это когда нам сюда вот сейчас завели какого-нибудь тигра, и тут кто вукнул, кто накладывает в колонну, ну да и Вот это страх. То есть есть реальные угрозы для жизни. Что такое тревога? У нас угроза для жизни воображаемая. То есть ничего еще не случилось, мы еще не сдохли с у нас еще не выгнали из квартиры, потому что мы не заплатили У Наши дети живы, а наши там, мужья, жены, партнеры при нас, и все нормально. Но мы при этом начинаем паниковать. Это не страх, это тревога хотя я тоже называю ее страхом. А с чем она связана? Она связана с тем, что мы хотим получить гарантию безопасности в будущем. Нету ее, ребята, но нет ее. как хочется. Но ну, нет ее реально. Но да. что происходит дальше? Дальше мы в любом случае, если нам уже здесь совсем тесно, и нам совсем здесь никуда, и нам куда-то хочется, мы организуем себе какой-нибудь трэш в том месте, где мы сейчас, чтобы нас отсюда выпировали. Да. Осознанно? Нет, нет. Нет, причем особенно талантливые, они организовывают трэш еще и вокруг себя. То есть пусть я отсюда не пусть. уйду, пока компания не сдохнет, на тебя, ты просил. Я не знаю, как это работает, но я подозреваю, что мироздание, оно очень гармоничное, очень отвлекается на наши крови. А ну хочешь, на, пожалуйста. А если тебя заносит потом опять туда же? Mm. Вот ты так сделал, да, mm. заносит опять mm. не же. А вот если я заносит туда же, это один из симптомов того, что действует какой-то родовой Повторяющесть. Повторяю. Повторяю то, то есть пока вы что-то там не отработаете не проживете, пока не будет принята либо какая-то часть себя, либо не пройден какой-то урок, вот заносит в одно и то же. Типа из бухгалтера в бухгалтеру? Нет, типа из ситуации в ситуации. Вот то, на чем, о чем все время говорят гешталь, гешталь закрыт, это значит, мы что-то прожили, мы что-то эмоционировали, нас туда больше не несет. То есть если на примере там, допустим, отношений с партнерами-абьюзерами, абьюзеров женщин ничуть не меньше, чем абьюзеров мужчин, хотя мы к мужчин, но мы тоже хорошие, агрессив женщины больше, чем мужчин. В, в, в общем-то, мы вляпываемся в абьюзерские отношения до момента, пока мы не научились, то есть мы учимся у абьюзера агрессии. А абьюзер у нас учится тому, как защищать себя. И вот как только мы научились тому, как агрессировать и отстаивать на встречу. Все бюджетные Все. И это то же самое. Тогда да. можно, может, по поводу поставок... Можно я вот сейчас... Да, да. можно я вот сейчас... Да, да, да. Знакомые а, я дома, да? Да. А, я про собственную тень. Как увидеть собственную тень и собственно про потенциал, да? То есть кто-то знает свой потенциал, но подозревает, что не до конца. А кто-то вот из своего огромного потенциала знает совсем чуть-чуть. Мне -чуть, хочется уже узнать побольше, возможно это вообще не так. Если говорить узнать потенциал, самый простой вопрос это вот допросить всю окружающую среду, а что я делаю так, что в общем, что я делаю как-то по-особенному, или что я делаю такого, чего не делают другие, или что я делаю по И Просто собрать статистику и попросить кого-то посмотреть на эту статистику. Ну, вот вы допросили 25 человек, а у нас минимальный репрезентативный сумма? Вы, нет, 20, ну, человек 20, 20. 20, 20, 20 Человек 20. 20 человек, вот да, И тут наверняка есть у кого-то незнакомые. Вы Лучше <схотворческая> чтобы, мы, чтобы не было ошибки, лучше да. Да, да, да, да, То есть дальше сбор информации, дальше можно с резюме да, включать. А если нет, мы то, говорим про вот, резюме, то, то думаете, это вообще отдельная тема, потому что мало все с Что Да, может, же на кому надо с резюме поработать. Про резюме, про... Нет, про в чем лучше всех. Просто спросить знакомых, людей, которые знают, чем вы вообще занимаетесь, что я делаю лучше всех, и что я делаю такого, чего не делают другие. Если тут есть помогающие практики, или люди, оказывающие какие услуги, задайте им всем вопрос, почему ты выбрал именно меня. Очень хороший вопрос, мне с свое очень помогло. Я не могла понять, почему меня клиенты выбирают, почему выбирают вебинары и так далее. Я просто тупо допрашивала каждого входящего, скажи мне, пожалуйста, почему ты выбрал именно меня? Вот куча народа. Что ко мне Это было объективно, да? Скажем так, я от этого здорово ежилась, потому что, когда нам говорят, почему выбрали именно нас, оказывается, что есть какая-то часть нас, которую мы в себе категорически не признаем. И если мы ее признаем, то, в общем, будет какой-то отрыв, а, нам придется перепросмотреть отношения к самим себе. И, как правило, нам придется признать, что мы масштабнее, чем нам хотелось бы уковаться. Кстати, я сейчас раскрою страшную деталь, мы даже не будем как это вырезать. Вы не будем это вырезать. Короче, у меня это у что-то так приперло, и я понимаю, что мне нужно как-то вот что-то пробить мозги. Вот Понимаешь, что у тебя нет ниточки, с которой ты можешь втянуть и развязать проблему, которая передо мной встала. Проблема была про деньги, проблема была про, скажем так, про дальнейшее развитие карьеры. То есть что мне делать? Мне уходить, мне оставаться. И вообще, вот я занимаюсь тем или не темой. И, в общем, когда ты понимаешь, что ты уже всех всю окружающую среду допросила, и деваться тебе больше некуда, что-то придется со терять. Тут мы встречаемся в ресторане с моей бывшей коллегой, она говорит, Света. Я была у астролога, я говорю, и она говорит, тебе нужно сходить. А у меня все эти картинки еще не складываются. Я говорю, зачем? А она говорит, он мне рассказал очень много интересного, что мне не надо работать, и в общем... Она бросила работу, у нее все хорошо, реально. А у меня все хорошие черты. Вот. И ты говоришь, ты уже сходи. Я записываю в номер с телефона и думаю, господи, ну фигня какая-то, но ну я пошел к астрологу выпустить и так далее. Вот. И в момент, когда я все это раздумываю, раздумываю, раздумываю, думаю, ну черт, ну а что, ну скажу я к астрологу, какая мне разница там? он тогда еще стоил, сейчас он стоит 30 тогда он стоил 6 тысяч. А вот, я к нему прихожу, а, и он мне начинает рассказывать, в чем мое преимущество. Мое преимущество в том, что все, во что я погружаюсь, я довожу до конца, в смысле, не до конца, а до есть… Да, результата, да, то есть говорят, абсолютно все равно, ты отруливать, ты будешь давать и все до результата, это талант. любимый вопрос, который я задала, есть ли у меня вообще надежда по натальной карте. Первый вопрос, в которым я вошла, я задолбалась работать. Сесть кому-нибудь на шее. Он так стоит издалека и говорит, у тебя немалейших. Но я тогда пошла. Он говорит, ну подожди, ты деньги отдал, давай там полторы часа послушаешь мне, Думаю, ну что правда, я деньги отдала, послушаю. И он мне начинает рассказывать, что этим он говорит, совсем другой талант. У тебя талант человека, который создает себя сам и все доводит до результата. То есть все равно, чем ты будешь руководить, все равно, что чем ты будешь заниматься, ты все будешь доводить до результата. И я так вообще думаю, хорошо, нам не ездить, вообще это на самом деле так вручила, и давай себе это тащи до результата. И он начинает мне рассказывать про область деятельности, в которую мне нужно заходить, что мне нужно заходить, либо в то, что связано с недрами, желательно, желательно с жидкостями, нефть, там, вода и так далее, я сейчас в нефтяной компании. То, что связано с медициной, я работала в медицинской компании, что мне ни в коем случае нельзя ходить в банковский сектор, потому что чужой карман и деньги вот на на непроизднном продукции, это мне категорически запрещено, поэтому мне никому не сесть на шею. И вообще, говорит, самое главное для тебя это публичность. То есть ты можешь вообще ничего не делать, самое главное для тебя это публичность. Если будет публичность, то будут деньги. А ты говорит. А, и экспертность и публичность, а ты, говорит, одну часть обеспечиваешь, а публичность ты не обеспечиваешь совсем. У меня тогда было вот публичность, это просто нечеловеческий ужас, это трэш, это кошмар, это дикие, дикие, просто совершенно страхи. А, вот. И я говорю, я не помню, как вы назвали, а я говорю, я подумаю на эту тему. Он говорит, ну ты подумай, иначе будешь без денег следить. Я после этого прихожу в консенсовую компанию, и на испытательный срок месяца два прошло, меня Роман Иванов, владелец формата выдергивает на промежуточное подведение только в состоятельного срока и говорит, э, ты прекрасно и замечательно, но, говорит, консультант должен быть публичным. И поэтому, говорит, у тебя варианта два, либо ты начинаешь постить в Фейсбуке чего-нибудь, либо мы с тобой расстаемся. Я говорю, есть претензии к моей работе? Нет. Ну вот обеспечь, пожалуйста, публичность. Я я тупила туда несколько дней. Тебе даже надо выдать умные мысли какую-то. А умных мыслей-то нет. Они же все банальные, да лучше Мы же все так думаем, что у нас нет ни одной умной мысли. Все все знают и без нас, а мы тут вот. А я к нему обратно. Я говорю, Ром, я бы начала движение какое-то, но я не знаю, что там делать. Я не могу ничего написать. Он говорит, Котиков пусть. Да, мы начали с Кутиков. Все равно говорит, Вот Кутиков, пусть идешь по улице, сиренька с тела, пиши, что сиренька славила. И вот в принципе получилось так, что а, по большому счету половина моих доходов происходит от публичности, на работу меня зовут от публичности. А, и, в общем, если вас добро припрло, то сходите к костру. Участвуйте как чем публику. исценивание своих талантов, своих вот. Это к маме. <свист> меня в свое время спасла вот личная терапия. <свист> Причем... Она у меня по неволе была большая и глобальная, потому что пока ты учишься, все техники, ты будешь на себе. То есть это прям глобальный такой перепросмотр, и при, при травматизации я валивалась, меня оттуда вытаскивали. Но вот это дает очень много ресурсов, потому что у нас безумное количество энергии уходит на то, чтобы держать травму подальше от себя, и это как волка клетки, то есть он клетку грызет, ты ее ремонтируешь, эту скотину надо кормить, и она все время пытается насечь наружу. То есть за это время все время надо следить, и ты не понимаешь, что у тебя там куча вот этих вот матюров хищников, которых ты упаковываешь и держишь в клетке. Вот. Повтори еще раз вопрос. Вы Я у нас не позволяют, так грубо говоря, хочешь сменить детеныша, да, и он понимает, что у тебя внутри тебя всегда есть две субличности – одна, которая, которая обесценивает, и другая, которую обесценивает. Но между ними есть конфликт. Вот как только будут найдены эти конфликты развязаны, можно будет две сцены. – Вы затронули тему экологии, а, вот, скажем, этой консультационной работы, да? Сейчас общество развелось, всякие консультации, всякие консультации. Это очень популярно. Вот критерии того, что человек действительно получит профессиональную помощь, не попадет в руки. Там, Его поклонно. нет. Его нет. Вы mm -hmm. всегда действуете на свой страх и риск, точно так же, как у вас нет критерия, когда я сижусь так себе везет, но неожиданно ли я Ну, видишь же измерители того, конверсия для людей, которые прошли через каких-то специалистов, вы можете, вы можете ориентироваться вы на людей, которые были у этого специалиста. Они говорят, да, я там был, я жил, все нормально, и мне это помогло. Но не факт, что это поможет именно вам. Понимаете? Не факт, что вы приходите к специалисту, у вас нет химии. То есть вы попали в какую-то ему больную точку, а он на вас начал агрессировать, и такое точно бывает. То есть нет этого. Там всегда есть зона. Там всегда есть зона риска. Там всегда есть зона риска, и у каждого самого прекрасного специалиста у него условно дворе есть собственное кладбище людей, с которыми он не сработал, и, и в лучшем случае он просто с ними не сработал. А в худшем случае, когда человека выпускают ретромортизированную, его первых в а ему говорят, побудьте с А если убрать специалиста и какие-то инструментальные действия, универсальные для самооценки, психологические, профессиональные, которые уже ну, скажем, и что вы хотите оценить. Если вы хотите, психо, психо если вы хотите оценить компетенции, то да, есть форматы дают возможность оценить физическим лицам участников. А у Ани Ивановой есть более... То есть форматы говорят, какие у тебя компетенции. А есть а опросник, постойный на метапрограммах. А это опросник Айван. Он в России принадлежит Ани Иванов. То есть там вы можете поднять информацию, почему я себя веду вот таким образом. То есть как работают над программы, которые мной управляют, почему я веду себя таким образом. Это, как... это что-то связано с мотивацией. Нет, это не мотивация. Mm -hmm. это, это, это, это, программа, это программа, которая нами управляет как фильтр восприятия, действия которых мы не осознаем. Mm -hmm. Когда программа осознана, ты можешь с ней как-то взаимодействовать. Пока она не осознана, ты не можешь с ней взаимодействовать. Кстати, по поводу стремления к перемене мест, вот единственное, у кого я сделала такую метапрограмму, описанную как раз у нее в Айвами, у нее там названа звонок, и она о том, что у каждого человека свой цикл стремления к переменам. У кого-то полтора года, у кого-то 25 лет. То есть те, кто сидят до черной рамочки четырех гвоздичек, там, скорее всего, очень длинный такой вот цикл перемен. Люди, у которых цикл перемен полтора-два года, это понятно, что это проектные менеджеры. Их не, их не вогнать в длинные какие-то истории, потому что им становится скучно, как только все важно. Вот, как вариант. И они стремятся что-то менять. И вот когда начинает играть вот эта программа, раздаются вот эти вот звонки к переменам. То человеку все равно в принципе, что ему сейчас надо менять. То есть ему может быть достаточно, а будет переклеить семейный и а он начинает менять супруга или работу. <Слышите> и вот эти, это те вещи на самом деле <Слышите> и, <живёт. Слышите> и, <Слышите> и, <живёт. Слышите> и вот эти вещи про себя лучше знать. А мамовский опросник с обратной, по-моему, связью или без обратной связи стоит порядка 4 тысяч. <Слышите> Пишется как I, I, w. I Анна Ивановы. Ани есть у меня в друзьях да. на Фейсбуке. Там две аниво. Одна такая аппетитная анивануга, другая вкусненькая и темненькая. Вот вам нужна аппетитная анивануга, если вам нужна вайванский аккусма. То есть эту информацию при себя можно подрушить. Ну а дальше, да. что человек получил под банкцию, церкви с объемным, да? И сидит, ничего не делает, да, допустим. Волевой, собственно, и вот вопрос мотивации, цеполагания уже чисто внутренний, и он должен внутренний. быть внешний какой-то стимул? Внутренний. Валитеть. Внутренний. Это вот заезженная история, что когда вам очень нужен туалет, то у вас волевой стимул очень сильный. У -у -у. Вот пока вам не приспичило, вы не будете никуда двигаться. И еще вариант, когда вы не будете никогда никуда двигаться, это когда у вас изношенные внутренние ресурсы. То есть когда просто нет сил. И вот за этими вещами тоже нужно следить. Потому что народ, который за то, за другое, за пятое, десятое, это не в смысле распыления, а в смысле да, там, и там, и там, и тут, они обычно люди, увлекающиеся, они просматривают, честное, я так говорю, да, и они просматривают момент, когда наступает усталость металла. То есть я в депрессии на три года побывала, я понимаю, какие у меня первые сигналы, Потому тому, что я на износе, я совершенно точно не довожу до этих первых сигналов. Я знаю, какие у меня способы реанимации. Вот сейчас, в том числе, это способ реанимации, потому что из офиса я уходила. Со словами, ребята, моя голова мечтает оставить аппарат на 3-4 года. То есть на 3-4 месяца я даже нашла себе маленькую там в лесу, где даже нет света. Это такой, в общем, типа пансионат. А, я тогда хочу, на что народ пожил и сказал, «Света, как же ты нас людей не любишь?» Я сказала, в данный момент, ага, пришла сюда в толпу и тут же реанимировалась. В толпу, в смысле, вот, это, не, это не обидное слово, а то, что много людей, да, тут же реанимировалось. Это один способ реанимации. У меня и, вот было бы, да, вопрос, что да, должны быть, сколько, ну вот, говоря, вот, правда ли, да, что это, вот эта требует большого количества ресурса, если это так, то как вы правильно как вы правильно сохраняете, вот правильно поможет. Я бы сказала, что вот там, где у вас несколько проектов идет, там нужно много ресурсов. Там, где вы вязали заборкучек, вам надоели годовые балансы через 10 лет, вы ушли в ландшафтный дизайн, через 10 лет он вам надоел, вы пошли, я не знаю, что там, выращивать британских кутиков, либо... А в психотерапии или куда-нибудь еще, там не нужно такого количества ресурсов, он нужен на переходных моментах. А вот там, где у вас одно и другое, либо в состоянии перехода, вот там ресурс нужен. Там ресурс нужен, там нужно понимать, как его, как его оберегать, как его как мониторить, что он начинает исчезать, и четко совершенно надо понимать, как он в вас втекает и куда вы его деваете То есть, куда вы сливаете, это либо физическая усталость, либо, либо обслуживание каких-то негативных эмоций. То есть обслуживание негативных эмоций зверская совершенно вещь. Нас же всех хорошо воспитывали, мы же не можем, мы же не можем, особенно девочки, быть плохими девочками, мы же должны быть в совсем в хороших отношениях, особенно там дома и на работе. И мужчинам тоже нельзя приобретать эмоции мужчины Чувствовать вообще нельзя, Вам... вообще у парней на много слов ниже, чем у нас там хотя бы что-то можно. А, вот. И вот туда уходит очень много эмоций. А, а когда у нас есть вытесленная эмоция, это вот этот самый волк клетки То есть есть вытесленная часть личности, которую мы заперли, как в консулагере, мы ее обслуживаем. И туда уходит сумасшедшие количество ресурсов. Почему терапия? Хорошие качественные, дает моментальный вот всплеск этого ресурса, и он дальше остается в доступе. Вот только отучилась на первом модуле. Mm -hmm. а По машинах а скажи, что я совсем. То есть ты ресурсируешься надолго и достаточно мощно, и лучше понимаешь, где этот ресурс начинаешь терять. А у Ермальцевой на эмоциональном возрасте. Это же только, да? Там да, да, учились люди с высшей математикой, ну да, там раз, да, да разные. Да. И это очень острая проблема, очень большая проблема. Вот реально большая проблема. И я понимаю, что если бы не много часов терапии, я бы не тянула такой объем того, что я тяну сейчас без выгорания. И самое главное, что у меня было тогда понимание, не первое ресурсирование очень мощное, которое мне позволило и работать со сложными клиентами, и не, не убиваться от этих клиентов. Вот я всю жизнь жила в ощущении, что какой-то такой внутренний бой – это нормальное состояние человека, у которого высокая то есть высокая чувствительность, и он отвлекается на чужие эмоции. Оказалось, что черт из два, потому что меня выдернули там на горячий стул буквально первый, ну, «Ты покрепче, пока тут девчонки не очень себя комфортно чувствуют, давай мы вот с тобой». И я говорю, слушайте, я вот выгорела вот на сложном клиенте, вот про того, про, про, про которого я рассказывала, я изверски выговорила, и у меня ощущение несколько месяцев, что я не могу жить, у меня нет сил жить. То есть, их просто нет, и все. Совсем. Это не в том смысле, что я хочу в окно, а в том смысле, что их просто нет. Вот ты встаешь и думаешь, сейчас как почистить зубы, поставить чайник, и у тебя каждое вот это движение, это воля. Тебе еще нужно когда кормить и на работу ходить. Или, да, Кот еще и почитать дети, и внуки, там, все такое прочее. Вот. В общем, короче, через 7 минут меня разпадковали, перепаковали. И оказалось, что вот это вот состояние, которое я всю жизнь ощущала как, да, как преличествующее любому эмпатичному человеку, с высокой эмотивностью, оно вообще не имеет никакого отношения ни к клиентам, ни к чему. Оно имеет отношение к двойному обвитию пуповины в процессе рук. Что же Двойное обвитие пуповины, то есть удушенные ребенок в процессе рук. Но да. это, это техники, это было вот скрывается во время терапии. А я мамы спросила об этом неделю тому назад. Да. Ну, Все, я, я могу работать с любым клиентом, с любыми сложностями, причем с такими... То есть вы просто осознали, что причина в этом и вас нет, нет, это не осознание. А любая эмоция в теле имеет какую-то локацию, какой-то мышечный зажим. Когда развязывается вот этот вот болевой клубок, снимается зажим, вместе с ним исчезает эмоция, которую этот зажим обслуживает. То есть это не надо даже осознавать. Причина того, что произошло, она по большому счету не имеет значения никакого, развязывается через картинки, через образы, потому что бессознательно с нами говорит не словами, а образами. И это все развязывается через образы. Вот. То есть после этого я могу работать с чем угодно, и с тем, кто собрался выйти в окно, и с тем, кто пришел с инцестной историей, и с тем, кто пришел с какими-то другими ситуациями связанные с угрозой жизни и смерти, там, с избегениями родителями до стадии реанимации. И, да. и я понимаю, что это намного лучше для меня и для людей, которые приходят там, либо с какими-то драматичными увольнениями, потому что я не вваливаюсь в это своими эмоциями, я сохраняю свой ресурс, я работаю более качественно. А всю предыдущую жизнь я считала, что чем более эмоционально буду начинать, тем лучше. Общее, и я такая хорошая женщина, не перехожу в эту черту. пожалуйста. А другие женщины тоже это подтверждают, что им комфортнее работать со специалистом, который не испытывает эмпатии? – сочувствия. А я не сказала, что я не испытываю импатию. Я не сказала, что я не испытываю импатию. Я сказала, что я не испытываю боль этой боли. От это это разные. Если ты, человек делится своей болью, да? Он, да, да, я тебя не слышу. Не я свой. свидетельствую, что ты имеешь право на эту боль. Я вижу с тобой ну, я это ложь, да? нет но Ты вы, вы, не вы не полезны? Полезны? Нет. Не... нет, Нет. я не, не отстраняюсь, от нет я максимально это включена то есть я ему себя предоставляю как ресурсы поддержку на это я, разрушаю. Разрушаю. Потому, не я не перестаю вы-то не, не, а вам... вы не разрушаете а, он... а он получает что ли а он получает поддержку это не здесь нет. есть мои клиенты они могут да. Я просто я спрашиваю, потому, ты ты? потому что я тоже имела разные опыты, У -у -у. Как, бы, как, ну, как клиенты. И я могу сказать, что те терапевты, которые как бы, хранили себя, то есть... Те... Я не хранили себя. Вот это как раз представительная ну, разница. Я не хранили себя. Не вы вы вы вы вы совсем не так. Совсем не так. Не испытывали так. сочувствия, импульсия, и больно брали на себя и так далее. Совсем не так. Совсем не так. Нет. Школе, но я, как Нет. человек, который тоже проходил такие -то вещи, я свидетельствую, что это была просто ну, пустота. Я сейчас говорю не потому о том, что было с Вами, да. и с человеком, который с Вами работал. Я сейчас говорю о том, о том, о том что приросло во мне. Нет. Нет, то, что Вам стало легче. Нет. Они просто послушаем обе версии, потому что сейчас действительно идет Ну, Okay. Я, давайте я с вами попробую меня понять. Что происходит, когда у вас человек травмирован? Когда человек травмирован, ему с вами говорить безумно больно и он ставит стену, mm -hmm. потому что ему больно. Когда у человека эта травма не звенит, у него нет необходимости ставить эту стену. Он открывает себя, то есть он открывает себя максимально и говорит: я здесь. Я здесь. Я тебя слышу. Я понимаю, какую боль ты сейчас испытываешь. Я тебя поддерживаю. Я вся вот, предоставлена для тебя. То есть я твой дополнительный ресурс. Ты можешь этим дополнительным ресурсом пользоваться все время, что я рядом с тобой. Он весь для тебя. То есть меня здесь нет, как личности. Есть твой дополнительный ресурс. И все. И это вот ты человека оберегаешь именно потому, что ты можешь нести те эмоции, которые у тебя выкружают. А когда ты травмирован зверски в ту же точку, ты не в состоянии нести те же самые эмоции. Тогда ты оставишь заболеть Поэтому и вы оба да, Я окей, я с Слушай, кто с точки зрения помощь, надо, с то с -то Я не говорю «надо» или «не надо». Я рассказываю на что терапевт. просто Да, давайте в форме вопросов. Я немного имела счастье по работе с Светланой в качестве того самого говорю, что скульптур. Но те 20 минут мне дали гораздо больше, чем полгода терапии, предыдущие. А у меня вопрос был. Я не прописку другой. Я не про физику, я просто технологию объясняю. Давайте я смодерирую этот участок, потому что, да. мне кажется, это уже переходит в роль частных вопросов. Вы, ваш опыт тоже важен, да, вы можете конечно. потом да. просто после встречи обсудить это с конкретными участниками. А если сейчас есть вопросы, да, которые всем будут интересны, да, давайте их задавать. Вы Давайте пожалуйста. Я хотела немножко кначалу отмотать на э, вот, два типа многофункциональных людей, что, там, грубо говоря, там дайверы и сканеры. У меня близкая классификация. Про дайверов еще понятно. Если так... вы мне скажете про дайверы, то Дайверы это не могут. Ну, дайвер, дайвер глубоко, пока вот да, не достанут, да, да, да, да они <человек> да. а сканеры, которые вот скачут, желательно сразу, и ну, да. ну, мне так понравится mm -hmm. А, Соответственно. Вот те, которые дайверы, там понятно, там действительно во время переходов, там вот этот сложный энергетический затрат, но они, по крайней мере, имеют там свои, там, 5-10 лет пока они копают глубоко, имеют возможность там как-то сценаризироваться, профессионализироваться. Как а те, которые с камерой, я, возможно, не очень, ну, не очень правильно поняла, вдруг, вот, mm -hmm. как тут вот эту бонусную модель. Да, не важно, главное есть, если, да. а, если они еще и в параллели берут разные вещи, которые не всегда стрегуются, по крайней мере, для других людей. А, И что вопрос. Как ответить на детский вопрос, а ты кем работаешь? Потому что у меня реально ставят. Я не знаю. Стратегия выживания. <связывающие> которые <связывающие> теряются, когда им ну, просят представиться и рассказать коротко о себе вне контекста рабочего. Это безумно сложно, на самом деле. У меня есть несколько версий для разных... Для разных да, для разных ситуаций. Да, потому что когда ты приходишь на each конференцию там, с каким-нибудь вот вот проектом, и тебе говорят, Светлана, я так ты с моим познакомиться. это ты так все оба, она какая, я крутая. Мне говорят, мы ну, твою сказку про маму не почитаем. Понимаете? А ты пришел про кто-то рассказывает. И ты понимаешь, что да. Я просто историю, как у меня есть знакомые, которые оба врачи. Они когда приезжают в отпуск, встречаются на другие дни, они говорят, что они учителя. Нет еще здесь, болит. Борисе, мне кажется, отлично, когда человек много профессий, он может быть в любой ситуации, или в любой ситуации. Я представляю, что думают потом о русском образовании, о российском образовании, потом... мы после двух часов общения. Да, давайте еще дальше но тогда попишем по вопросам. Пожалуйста, да. Да? Ну, она а вкусна, да? ты молодец, ты профессионал, ты, ты, ты, ты, ты вот, классный, много занятий. Да, есть много разных сфер. Непонятно, как это продавать раздателям, э, в целом сообществе, в обществе. Как это... Вот смотрите, работодателю, работодателю принимать всегда нужно продавать себя через результат, через то, что я э, смогла сделать, на то, что вместе работала. Да, но если много, тем не менее. У меня здесь был результат, у меня здесь был результат, у меня здесь был результат. У вас ответ вот все, кому нужен стабильный сотрудник, то есть без вариантов и вам можно даже туда не соваться. То есть у вас гораздо более узкий спектр того, где вы можете быть применены. Я совершенно точно могу сказать, вот сейчас как и там, в очередной раз когда мы рекрутинг я совершенно точно могу сказать, что там, где мне нужно, чтобы сотрудник работал долго, мне сотрудник мультипотенциал совершенно не нужен. Потому что особенно если он интеллектуальный. Вот с интеллектуальными показателями рекрутинг это вообще большая вина. Потому что чем выше у тебя процентили по вербальному числовому тесту, тем больше у тебя вероятность того, что у людей возникнут проблемы в взаимодействии с этим сотрудником. И для этого есть объективная причина. И тем больше вероятность, что там моментально вот эту вот дайверскую часть отыграет, и моментально станем слушаемым. – А почему? А, – да. Почему сложности? Если вот кто-то про себя знает, да. про свой интеллект, что да. он не <связать> Вы не представляете, какая драма рассказывает человеку, что у него невысокие процентили. То есть нужно извернуться так, чтобы он тебя услышал тебя на обратной связи, еще ушел не по уши. Это прям вот, такие пасадобли пляшешь. А высокие процентили, они очень богословно относятся к своему интеллекту. Что происходит, когда у людей высокие процентили? А, там такая скорость сразу. <связать> да. И он вот то, что мы грузим А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат, он берет терабайт, и он очень часто даже не успевает отследить внутреннюю логику, потому что ежу понятно, что так, а не иначе. А мы сидим все ежами, квадраты, квадраты, квадрат, понимаете? И им реально поговорить не с кем, потому что, простите, граждане, я не знаю, будем мы это вырезать или нет, но они живут в мире идиотов. понимаете? им реально поговорить не с кем. Мы в свое время из изнасекомили СИЧ, когда увидели корреляцию между высокими а, вербальными процентилями а, и низкой принадлежностью к группе. Вот прям вот у меня в одном тесте высокие вербальные процентили, а в другом вопроснике OPQ-32 у меня низкая принадлежность к группе. А мы позвонили в СЧ, и сказали, ребят, мы ну, вот тут видим на статистике, но на статистике несколько сотен человек, мы объяснить это не можем. Они говорят, вам мы не знаем. Мы пошли допрашивать все эти высокие процентили. Все высокие процентили нам сказали одно и то же. Так говорить-то не с кем. Отникался, да. сколько листочков у капусты взошло, скучно. -да. Есть такой проект, он так называется, айки там какой-то да. 11.8, то есть есть сообщество людей, которые да. туда берут, только если вы прошли тест на айки, и тогда это да. высокие Там, там, Они там, в там можно поговорить. Да, да, там, да, я, я, я, я сейчас дам да, а теперь, представляете, вот он пришел. И он сердечный, а они практически у всех мировых провайдеров в есть. И он сердечный среди обычных людей. И ему долго и мучительно на пальцах приходится объяснять очевидные ему вещи. Это бесит, это бесит. И полубеды, когда эти очевидные для него вещи нужно объяснять по горизонтали, А вот как стрясать все политические танцы, когда нужно сказать финансовому директор, что он не очень комифует, цифры не видит. Uh -huh. Ой, мама, не горюй, что там происходит. И он а, отстраняется, он раздражается. А, и у него, особенно если высокие числовые процентивы, он весь в цифрах, он решение принимает на основе цифр, а когда нужно выстраивать коммуникации, цифр нету. Нету измеримых показателей. Каждая вот эта вот зараза, которая у него в офисе ходит, ее не померять же поразит. И ты же ни на цифрах не можешь доказать, что это правильное решение. Потому что это человек, и он не оцифрован. Вот из-за этого такие проблемы. А вы хотели кто-то еще, кто-то еще хотел Да, у меня вопрос. Собственник же наверняка бизнеса заинтересован имеется. В... Божаи, сильно, нет, да? нет. не допускайте. <г RF> эту мысль <гл> никогда. <морренько> <глотно> смотрите, <глотно> смотрите <глотно> я пообщался <глотно> со многими собственниками, которые говорят, у что у нас проблемы с людьми. У нас полно винтиков, волчь, которые могут от забора до заката, а нет людей, которые могут все это видеть сверху, я вам сейчас скажу. я в просто... свою смысле. Проблема в том, что человек не может пробиться, потому что нанимают люди как раз в вот да? Вот. И вот по вопросу, девушка спросила, что как себя так позиционировать, продать или, может быть, не через карт а может, через нетворки, не знаю как. Как стать видимым для тех людей, которые оценят свой потенциал, а не попасть каким-то там грубо ну, бюрократом? Да. к нам. Но я вот сейчас объясню, что качество HR отражает менталитет собственника лучше, чем что-нибудь еще. Еще раз. Качество HR, качество рекрутинга отражает менталитет собственника лучше, чем что-нибудь еще. А ну отлично. Что это значит это, а, это значит, что если у вас в рекрутинге сидят девочки, дурочки, то они там сидят и не просто так. Вот это прямо только так и никак иначе. Сейчас, подождите, я вот еще и сюда, по-моему, не отвечала. Ну, а что, в, что, в, что, что сейчас на рынке востребований? Вот именно в. В. Вот, это Дальнейская тема с А что сейчас на рынке востребований? На рынке востребований люди, на которых, которые интеллектуально, на которых можно положиться и а которые не создают проблемы. Сейчас, сейчас можно обязательно. Можно, да, можно, вот а, к... Но совершенно точно нужно понимать, что в корпоративной жизни, в больших корпорациях, количество мест для гений, оно всегда маленькое. Если вы гений, тогда вы понимаете, что вы идете делать не гениальную работу, и вы понимаете, зачем вы это делаете. То есть, например, вот эта не гениальная работа, обеспечивает вам уровень дохода выше среднего, и после того, и обеспечивает вам возможность заниматься теми вещами, куда вас тянет. То есть здесь вы получаете стабильность, а тут вы получаете смысл. И тогда наличие этих смыслов вас балансирует в том, что ваша работа не несет вот чего-то такого, что вы мечтали бы. А гениальности реализованной гениальности не может быть, если там не любопытный разум. Любопытный разум либо влезает в одно и создает гениальные вещи в рамках чего-то одного, либо создает гениальные вещи в рамках чего-то разного. Лермонтов стал, Лермонтов рисовал, Давинчи чертил, рисовал, любил и много делал кучу других, и делал много других вещей. И то, что мы сейчас сказали, вам, мы мультифункциональны, к большому счету, ничего нового в мире не происходит. Оно уже было. И там полтораста лет тому назад детей в дворянских семьях воспитывали как умеющих то, сё, взятые десятки, крестиком управлять имением. Если у вас когда-нибудь была домработница, то вы понимаете, что такое управительство, одной домработницей, которая вам Раз оставила при буглах, два оставила при буглах и три оставила при буглах, это тоже ни фига себе менеджмент. А когда у вас 600 душ, куры, козы, коровы и одна женщина, которая всем этим управляет, это тоже по высшей менюшменту на самом деле. Была нет. просьба пояснить по поводу HR, да, да. Вот, вы сказали, что HR отражает руководство. Нет, я про другое хотел. Нет, нет, нет, нет. Почему мне нужны все-таки умные сотрудники, или что им делать-то, куда им идти? Они Вау. нужны в определенных делах, дел, понимаете? Mm. Вот в чем проблема работы с гением. Mm. Да. Я мастер, надо сказать себе гения. Да. Что дальше у тебя делает гений, особенно если это мальчик? Да. Мальчик-гений – это большая беда. <с <с Мальчику денег. Сережа, нужно взять вот эту таблицу, посмотреть вот эти корреляции и выложить мне это все в диаграмму». Сережа говорит, «Вау, как классно, на три дня исчезает». Это поначалу, когда ты не понимаешь, что его надо мониторить три раза в день. «На три дня исчезает» и говорит, «Смотри, я тут ношу такую интересную штуку». И ты понимаешь, что он искал если не то, что ты ему сказала. Потому что пытливый мальчик, то есть пытливый разум мальчика, Серёжа, уже 26 лет, по настолько прыгучий и не управляет, что он забыл, что ему сказали. Ну, знаете, здесь можно тоже построить. Сейчас идет автоматизация. Все пересказуемые да. процессы заменят машины. машину, да. да? А людей, которые могут не вещами управлять, да? угу. их практически не останется. Ну, то есть, которые есть тел, да? Я уверен, что буцировал, кассиров, позиция, да, в скоро все. Ну, машины, часть да. часть профессий отпадет. Соответственно, да. потребность людей, у которых есть что-то больше, чем у меня. Нет, она не станет. Нет. Просто будет большое количество людей, которые никому не нужны. И все. А что им делать? Да? Развиваться. А это большая проблема. Это очень большая проблема. Потому что когда нам да. рассказывают, как будет классно, когда мы тут автоматизируемся там вот, у нас выйдет наконец-то Яндекс с беспилотниками на дороге, мы понимаем, что у нас тут водители, что у нас тут бухгалтера, у нас тут юристы, которые вносят эм, ячейки, реквизиты. Но мы понимаем, что они выбрали эту работу, потому что по какой-то причине они другого делать не могут. Понимаете? И они выйдут на рынок, и им будет скучно. И это совершенно точно не 98% вербалики, и, хотя попадаются иногда и вице-президенты, которые садятся Уберга, в Убер, когда сделают припевые работы потери, но, тем не менее, им будет скучно, и они будут развлекаться как могут. И совершенно точно это не будет творчество высокого качества. Совершенно точно. Потому что творить, а, по большому счету, будет не очень из чего. Я думаю, коллеги вот из оценки персонала меня тут всегда поддерживают. Все еще исходит из того, что ну, весь мир рационален, ну, как бы все занимаются эффективностью. Психологи вот. нам сказали, что люди вообще давно не, не, не рациональные существа. Есть отличная книга, которая называется Теория бесполезной работы. Она да. Описывает, такое огромное количество работ создается просто так, что просто нет людей. И как, бы, и как бы это не то, чтобы ну, вот, как бы проблема, да, это просто факт, что очень много бесполезной работы, и многие занимаются просто потому, что нужно занять людей. И возможно, это не кончится никогда. Будут роботы, не будет роботы, будет искусственный Это не, не о чем человек. Это просто такая интересная... Но... Ну, я пришедший, кто автоматизировался и переживал, потому что автоматизация если сейчас еще раз переживают. Они знают, как происходит эта автоматизация. Но, ну, решим, блин. У меня есть ощущение, да. что истина где-то посередине, да, потому что очень очень я и здесь согласна, и здесь да, согласна. Да, я... И я, я бы прям радикально не разделяла эти поля. Да, профессионалы высокого уровня действительно... Ну, вот мы на себе это видим, они нужны, нужны люди, которым можно сказать, и они будут ясны и понятны, не исчезнут значит, на три дня, и они придумают новую концепцию, а четко считают направление руководителя, даже не то, что считают, а четко совпадут с концепцией руководителя, и будут, и будут нести ее как свою собственную. Знаете, что безумно важно, неописуемо в резюме, и слабоописуемо в процессе проведения собеседования. Люди, которые могут не просто решить проблему, а которые могут понять, эту проблему, угу. вот эту проблему увидеть, понять, в чем причина ее возникновения и ее развязать. То есть предложить путь к ее развязыванию. Вот они реально на вес золота, но вариантов, как одни увидеть других, практически нет, вот чтобы это можно было описать как алгоритм. Единственное, что здорово помогает, это большое количество коммуникаций, где вы входите в общение с людьми, которые потенциально могут быть вашими интересантами, либо вы можете быть их интересантами. У меня самый стремительный, там, вот бизнес-сведений, выход на работу у директора в течение, по-моему, недели, что ли, <coughs> из старого группа, он взрос и вообще придумал способы. То есть, когда женщине надоело сидеть в эфире, она сказала, что окей, я за неделю нахожусь на работы, вышла в какой-то волонтерский проект, связанный, по-моему, с какой-то программы 50+, плюс там быстро с кем-то познакомилась и ее тоже же на работу. Вот я просто как человек, постоянно нанимающий HRD, хронически просто, я совершенно точно могу сказать, что 400 резюме на одну вакансию – это просто гигиенические минимумы. Их невозможно прочитать, потому что вакансия у рекрутеров всегда не одна. В лучшем случае их 7-10, в худшем случае в 25-30. То есть рекрутер каждый день читает том войны мира. Понимаете? И от того, как составлены резюме, то есть либо по опорным каким-то словам, потому что мы очень часто рисуем резюме, выбирая, задавая выборку, например, там, когда я работала в ДОСТ, на название искусственного, производителя искусственного сустава, например. И ты смотришь только те резюме, в которых были упомянуты определенные производители искусственных суставов. Некогда это читать. Ну некогда. Просто я не в состоянии, я сегодня присечила, тысячу резюме в поисках финансового директора. Тысячу. Тысячу. У меня есть. Да, я вам я всегда пришла. Если у кого-то есть финдир, который ähm, управлял эм, финансами в холдинговых структурах и в эм, машиностроении желательно по заказам, то есть не в поточном, не в конвертном. Вот, ну, скажите, что у меня есть, ну, депрессия. А депрессия, как известно от бездействия, свежитет Задайте, пожалуйста, вопрос. На каком-то моменте да, тебе просто напротив сама база, да, она просто вычеркивает. База не вычеркивает, что это технически невозможно, там нет указания Нет, я не, что не, не указывается введено, например, в поиски, да, как будто сама я тебе здесь, я, например, могу поставить себе ограничение вода до 35, до 20. Тогда как предолевать этот порог? Да? Сначала у себя в голове сказать о том, что там, успокойся 45 плюс, минус сож. Слушайте, заниматься вот, заниматься, давайте я вам расскажу, еще. вот а, а, мысли по поводу, к чему меня не берут на работу. А, тех, текст, который я сталкивалась в последний раз. Ну, ну, да. Да. А, я не пойду на собеседование, потому что видно, что я открытая лесбиянка и мне откажут. Нет. Ну да, девочка выглядит как мальчика, что? Нет. Мне Почему? абсолютно наплевать. Извините, что это сегодня радио меня совершенно не интересует. Мне Нет. интересует, что она может делать. Но у нее это сидит, потому что внутри а, я не принимаю что-то в себе и считаю, что меня все за это осуждают. А, я не пойду искать работу, потому что мне 55, потому что я считаю, что я ставлю игры за снуками, и кому я такая нужна, мне уже на покупку и Нужно вот, накрыться. Это мое внутреннее состояние. Я не пойду искать работу, потому что я плохо выгляжу. Это мое внутреннее. Сингалу приходить, наверное, Сингалу. Вот, Сингалу, Там с фингалом на С фингалом приходилось собеседование? собеседование да, да, да, да, да. Я уговаривала это отложить в собеседование, а товарищ настаивал. А, что, что, что у он не фингал. <свят> Видимо, <свят> поэтому и фингал, что он часто настаивает. <свят> <свят> Я не смогла объяснить. Давайте, у еще есть вопросы? У нас еще время на три вопроса. И будем уже... А Если есть что написать в резюме, если резюме хорошо подготовлено, оно срабатывает. Если реально есть что написать. Бывает ситуации, когда написать нечего, когда нужно думать, что по может быть. Да, девушка. Там такие. Где... У меня вот одно непонятно. Мы же пришли про страхи говорить, про то, как устроиться в систему, про то, как встать, как бы, ну, спрятаться как бы папочку, что мы такие тратится. И вот проникнуть в эту систему по студу. Я уже первого лица была, и когда нас сокращали, я была счастлива. Я решила себя как-то применить в других У Меня влюбляют в выдающие по разным темам. Сегодня мне нравится одно за другое. Но мне как раз интересно было, я пришла, чтобы понять, вот какую вопрос вы не получили ответить. Про страхи, как работать со страхами, как выйти, не ну, попасть обратно в систему, а как выйти. Нет, очень папа. очень да, какими терапевты а почему они не на этом попросили попросили попросили а, попросили ну, попросили попросили попросили попросили попросили это очень сложная история. Или... Это... Но, вот, говорю, Но что даже, нужно, значит, чтобы попросили попросили попросили теме, нужно ее попросили попросили изучать. Нет, Может, нет. Нет. <проб> это <проб> совершенно разные попросили попросили попросили попросили попросили попросили Помощи, как они называют коллеги которые с ней проблем на тоже -то про... Про... А? когда на в принципе я сначала держусь а потом а -а -а. посмотрю про активность да да или да, активность когда я сначала с ним раз подумаю а, и ни разу не отрежу как вариант как крайняя позиция вот а, у вас есть вариант идти в терапию разбираться с этим страхом у вас есть вариант говорить себе да я боюсь на летеру нет других вариантов страх, что я боюсь и ничего не делаю. Я делаю, просто я считаю, что я не до конца все хорошо и идеально делаю, что, если я эту штуку начинаю Но мне кажется, здесь у меня плохая строчка, я просто да. перешиваю, все переломочкой, да. да. Это детская терапия, я не имею права быть, если я не достаточно поражаю в терапию. Да. Ну, Перфекционирую терапию. Все, все страхи, просто психолог, независимо. Если вы хотите развязаться с ним достаточно быстро, то идти не психологу, а терапия. Это разные вещи. Не психоанализ, а терапия. Либо как приятно идти к ребятам, которые занимались аналитикой. Но там немножко поедали. Чем занимались? Не надо. Не надо ли эластические Там разные методики, по-разному это все срабатывает. С одной стороны, но развязывают первую причину возникновения этого страха. С другой стороны, вам создают другую программу, просто это разные наложения. А вы не могли бы громче говорить, просто мы тоже слушаем все страхи? Повторите, пожалуйста. Нет, вам ответили сейчас, ответили, что можно разбираться самостоятельно, но через встречу со своим страхом. Вот фраза «одеть памперсы, идти в свой бизнес» – это было про это. Вот, то есть э, обойти страх, убежать от него. Вы бежите от страха, он бежит за вами и крепчает. Вот, к сожалению, такая опция. Поэтому надо развернуться и увидеть его. Увидеть его можно самостоятельно, можно с психотерапевтом. А, из эмоциональной образной терапии, вот то, что я говорила, там, у вас внутри есть две а, сущности. Одна из них боится, а другая ее убивает. Я могу рассказать технологию, как это можно сделать дома? Ну, можно можно сказать, просто оттачивание своего вот умения. Действительно ли нужно, ну, можно Давай. Ну, как а сможет так машину купить, как бы, или, или все-таки оттачивать как-то официально? Смотрите, а, это, как это я, я, мне кажется, я поняла ваш вопрос, я понимаю, что он у нас очень эмоциональный, очень звенит. Смотрите, вот на примере автобизнеса, у нас есть лады коллеги, угу. обеспечивающие а какие-то какие самые продаваемые машины в России, а, обеспечивающие да, да, какие-то параметры. Да, какие да. У нас есть бенгинги обеспечивающие какие-то какие параметры. У нас есть среднее земло. Я не хочу ладу больную, у меня нет денег на Я иду и покупаю что-то другое. И а, вот в этом чем-то другом есть те минимальные гигиенические параметры, без которых я не выберу эту машину, а выберу какую-то другую машину. Вот когда мы пытаемся сделать все совершенно а мы говорим, Света, не покупай там, ну, например, я не знаю, Кижо 308 или 309, я не знаю, какие-нибудь сейчас. Купи себе да, Бентли. Вот я тебе сделала Бентли. А мне Бентли не нужен. То есть, когда мы перфекционисты, мы не удовлетворяем свой собственный высочайший запрос в качестве. То есть, мы стремимся создать продукт высочайшего качества. А клиенту, может быть, не нужен высочайшего качества. Он ему нужен приемлемого качества. То есть в этом случае вы просто понимаете свою целевую аудиторию. Если я создаю продукт высочайшего качества, он не может быть дешевым. Он по определению не может быть дешевым. Потому что у него бухано очень много операций. У него бухано очень много человек-часов. Я сейчас перейду на экономику труда. А, и это значит, что я понимаю, что продать я его смогу ограниченному количеству людей, при условии, что им это именно и им надо. Есть продукт массовый, неотработанный, дешевый, который создается, по принципу, вязал сегодня, потом закручу. Я могу создавать его. У меня будет гораздо больше потребителей, потому что там я смогу сыграть на низкой цене. Это я просто как бывший там директор по продажам рассказывается на образование. То есть есть всего, мы сейчас говорим о том, что мы что-то создаем и продаем. Есть всего два принципа, каким образом мы получаем прибыль. Первый, мы продаем много с небольшой наценкой дешевого. И вот за счет того, что мы продаем много, мы себе берем вот эти деньги. Либо мы создаем мало, но очень дорого. И не снижаемся в цене. Луи Вилту никогда не делает распродажу, он уничтожает свою сумму. Сонки стоят как чугунный мост, и они, не знаю, есть тут у кого-то или нет, у меня и нет. Вот мне на них просто тупо жалко денег, хотя я могу. И когда вы понимаете, для кого вы работаете, вы просто принимаете решение. Я буду свой перфекционизм удовлетворять, понимая риски, кем. Либо я не буду удовлетворять свои потребности в высочайшем качестве, потому что у меня нет запроса на продукт с таким высоким качеством. Ну, Матюшка вышла ладок из колена, ну, отвалилось у нее там что-нибудь в подогреве. Приключу и поеду дальше. Это будет это решение. На... на ваш вопрос я отвечаю или нет? Или на mm -hmm. какое-то свое? То есть, проблема вот тут. Слушай, а вот сложность при просмотре это то, что переключается мозг, пока ты вкладываешь все силы и ресурсы, оплачиваешь дорогостоящие mm -hmm. курсы и материалы, тебе уже это неинтересно, и ты думаешь, что надо вот этим вызывать? Потому что вы не летите. Вот я когда училась всю ситуацию, на мне, там, 3 лет назад, 10-12 лет назад, первое, что нам сказали, вы прошли первый модуль, идите и практикуйте. Потому что, когда ты идешь и практикуешь, и задаешь людям вопрос, знаешь, почему ты выбрала меня? Кто-то скажет там, что у тебя самая есть Кто-то скажет, ну, я просто посмотрел, на твою фотографию и понимаю, что тебе нужно довериться. Кто-то скажет, потому что у тебя диплом или сертификат, той обучающей организации, которую я считаю качественной, она выпускает оттуда качественного специалиста. Только так мы можем узнать, почему-то нам пришли и дать им то, что они хотят. Понимаете, то же самое, в принципе, вот на курс карьерного консультирования вот, в вышке. Просто у меня там сейчас учится моя коллега, а, моя сотрудница, я ее выдохла консультировать прямо буквально после ну, первого месяца вот, вот, обучения. Почему? Потому что если ты не начинаешь делать, то ты больше никогда не начинаешь делать. А вот то, о чем вы говорите, получить еще кучу обучения и сертификатов, это не про перфекционизм. Это про иллюзию того, что если я получусь еще, получусь еще, получусь еще и получусь еще, вот тогда я имею право делать то, чему я учусь, и получить результат. Да. Не факт, что вы тогда получите право. У бешеных и неубшенных иногда бывает результат лучше, чем у мудрых Просто потому, что они не знают, что туда не пройти. Вот реально, они не знают, что туда не пройти, они тут и проходят. Но это вопрос внутреннего решения при этом. И тут уже вот тут только память без вариантов. Либо идти и разбираться со страхами. Про страхи. На технике. Да, как я приняла, на один секунд сажаем, задаем себе вопрос, кто боится внутри меня. Сразу предупреждаю, что если начинается психосоматика какая-то, начинает тошнить, начинает кружиться голова, начинает слабеть ноги, начинает попряхивать, морозиться мы, либо жаром, вы это сразу прекращаете. Потому что там... Вот то, есть вот, вот то, что я сейчас сказала, критично важно, потому что что такое ретравматизация, я знаю на себе когда понимаете, старая травма, распаковывается и на вас обрушивается то состояние, которое было 30 лет тому назад, но вы не понимаете, что это то состояние, и вы его начинаете переживать здесь, как вот текущее. То есть вам сейчас кажется, что вы никому не нужны, что вас все бросили, что мужу вы не нужны, а подруги свои вы не нужны, детям вы не нужны, а работодателю вы не нужны, но работу вас никто не поймет никогда в жизни не возьмет, и даже кушка ваша вас не любит. Но это может быть вот там. И это острейшее состояние, ребята. Поэтому еще раз, если начинается хотя бы какая-то психосоматика, то вот на этой психосоматике вы говорите, «Нет, я это делать не буду». И не лезете в бучевую. Вот прям не лезете в бучевую. Ставите перед собой два ступа, задайте свой вопрос, кто внутри меня боится и кто тот, который его пугает? Там может быть никто а что? То есть там может быть не живое существо, а какие-то Представляем, что на один стульчик мы выгружаем того, кому страшно, а на другой стульчик мы выгружаем того, кому нравится пугать. И вот у нас есть два объекта. Объекты могут выглядеть как угодно. Как какой-нибудь чертик и что-нибудь еще. Как какой-нибудь зайчик и какой-нибудь обод. У всех все по-разному. Задаем себе вопрос. Тот, кто его пугает, это мое или чужое? То есть я этому пугаю, либо кто-то другой. Проверяемся где мы взяли эту глуху, садимся на стульчик, условно с зайчиком. Чувствуем этого зайчика. Либо не садимся на стульчик, разговариваем с этим зайчиком как живым существом. Мы говорим, что ты боишься, что с тобой случится, вот с тобой, который на соседней куретке. Откуда он взялся, что он с тобой может сделать? И что тебе может помочь? Садимся в этого зайчика. И из этого зайчика разбираем эту ситуацию. Чего я боюсь, почему я боюсь, как, сколько мне лет? Как я давно там с условной Оре, либо с Женей, либо с Васей. Откуда я взялся? И точно так же разговариваем с Агнулом. Вот там есть какой-то конфликт. А, как их? Есть такой метод парадоксального разрешения в УЗИ. Вот тому, условно говоря, огню, тому, кто пугает. Допустим, он угрожает, он угрожает этого зайчика с женщиной. Вы говорите, Акмер, я не буду тебя сжигать. То есть вы говорите пугающей фигуре, что вы с ней не будете делать того, что она делает с условным зайчиком. Я не буду тебя пугать. Как не получается. парадоксальным разрешением Давайте, пожалуйста, последний вопрос. И будет момент, когда можно будет с вами лично пообщаться. Мне страшно, да? правда, такое количество людей. И вполне возможно, что... что вы там найдете ответ. А дальше зайчику нужно дать поддержку и забрать его с собой. Потому что ты, ты мой зайчик, и я тебя не дам никому обиду, ты мне дорог, я тебя добираю. Да, вот последний вопрос, задайте. Скажите, пожалуйста, вы да? говорили много про результат у мультифункциональных людей, да? Ну, в том числе про свой. Результат, который а, вы а, называете результатом, это то, что вы для себя ставите, или то, что от вас требует? То, что от меня требует, это кипять. Скажем, то, что вы всегда доводите дело до результата. Да? Мне, мне так нравится. Это то, что вы считаете результатом. есть да? У меня есть такая вот черта, я внутренне рефлексная в безуме, просто катастрофически внутренне референсная. Поэтому, когда мне говорят, что это хорошо, mm -hmm. а я внутри себя знаю, что нет, хорошо, mm -hmm. вот с этим ничего не поделается. Поэтому вот локатор, mm -hmm. локатор результата, у меня внутренний, а, то есть это вы сами для себя ставите план, по которому вы да? Я не ставлю вас. Я, я понимаю, как будет выглядеть результат, который меня будет свалить. вот я этот результат либо вижу, но кто-то есть, либо нет. А нет. А ли ли ли его нет. Правильно? правильно ли я поняла ваш вопрос, вы хотите понять для потенциального рекрутера, да. что будет являться результатом с вашей стороны? То, что вы сами а, для себя решили? А, Или да, вам надо, надо ориентироваться нет, на что-то внешнее? Валерий Кузьмин, руководитель оценки 3 сейчас лодератор спросила. Я вас спрашиваю, когда вы говорили про мотивацию. У меня не ответили, да. Нет, ну результат там, допустим, мы затеваем какой-нибудь проект, мы сейчас затеваем еще один проект, который будет безумно дорогим, где будут работать одновременно и психологи, и терапевты, и люди заняты продвижением, потому что есть с одной стороны запрос на то, чтобы помочь себя продвинуть как персону, то, что называется лично драйвен и так далее. А с другой стороны, вот все блоки, что вы можете быть безумно квалифицированным, но вам кажется, что вы не и это надо развязать. То есть вот, давайте вот эти две стороны и сказать, иди уже давай, что делай. И мы не знаем, будет ли он востребован рыбком, либо не будет востребован рыбком. То есть у нас есть результат, что мы выстрели, там, условно говоря, вот эту цену. По этой цене мы продали то количество пакетов услуг, которые мы запланировали. запланировали мы просто люди из бизнеса. И это для нас результат. Mm -hmm. И дальше мы получили обратную связь, и люди, которые к нам пришли, сказали, да, я получил больше, чем я хотел. И это тоже кусок результата. Mm -hmm. То есть это вот две такие неотъемлемые части. При том, что ему могла быть нужна ладокалина. Mm -hmm. При том, что ему могла быть нужна ладокалина. Да, слушайте, mm -hmm. да, да, да. Mm -hmm. да. Mm -hmm. да, но он получил свою ладокалину, и, например, к ней еще багажник возить какой-нибудь пол. А если ему нужна была премьер, и мы ему выдали много болезней, как то как-то мы в будущем вот. А как упаковать результат для рекрутеров? А для рекрутеров результат всегда нужно упаковывать в изменимых показателях каких-то, в оцифрованных, во-первых. А Во-вторых, есть рекрутеры, которые обучены, Светлана Иванова, которые остро реагируют на глаголы совершенно несовершенного несовершенном времени, то есть когда вы и на глагольные существительные трактуя глагольные глагольное существительное и глаголы несовершенного вида, не времени, а вида, как процессность, а не результативность, как избегание ответственности. <coughs> вот, поэтому там должно быть в формате я пришел и сделал вот это, mm -hmm. а не готовил там годовые балансы, то есть восстановил бухгучу. Mm -hmm. То есть я что-то начал, я что-то сделал, я могу отчитаться с результат результатом. Вот, там там должна быть Вольный, там, да. а, И очень важно в резюме, чтобы оно было структурировано. То есть хорошо, ясно и просто в структуре, в виде изложена и На чем мы сейчас рекрутеры горим? Мы горим на таких же, как я давно уже не писала резюме, но коллега моя сидит напротив и периодически подкидываю ей народ, которому нужно написать резюме. Короче. Короче, когда теперь приходит топ-менеджер, ты не знаешь, его ли это был поток структурированных логичных мыслей, либо поток конечно, консультанта, который отлично структурирует то, что вынуло стопом. И я уже сама лично на этом погорела, потому что мы пригласили Финзира на собеседование, великолепно совершенно резюме, возмерим их показатели, это четко, все по полочкам, суперски. И я понимаю, я начинаю с ней рассказывать, и я понимаю, что у меня общение идет в формате. Ой, да так интересно было. Мы вот этим позанимались, и вот этим позанимались. Я сижу, думаю, блин, что-то у меня логика рвется. Вот резюме, вот человек не стыкуется. И в самом конце собеседования, когда мы уже понимаем, что без вариантов мы отказываем, а мы на хорошее резюме собрались там, кучей топов. И тут она говорит, как хорошо теперь карьерные консультанты-то. Вот они мне резюме, какое написали?" Знаете, то есть мы сами себе вырыли яму, как консультанты, мы сами себе сейчас в нее начинаем вот -да попадать. А, но правильно составленные резюме очень важно, потому что их практически нет. То есть ты открываешь резюме, вот первая сотня пошла, вторая сотня пошла, третья сотня пошла, а читать нечего. Ни внятый поток мысли, ни о чем. Но это может быть у тебя специалист может быть при этом великолепно совершенно. он просто не знает, что написать в вся вся вся В вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся вся ну что, друзья, спасибо большое. Да. Давайте поаплодируем. Спасибо. спасибо. У меня две минуты на структурированную информацию. Резюме я так хорошо не пишу. Вот. Сейчас у нас будет общее фото. Я думаю, что мы просто попросим вас дойти сюда. Дальше.